I'm a broad in the London,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 Ты полоски? Три полоски? Три полоски тусовки. you go. Неужели я настолько старый рюдорок? А, да не, не особо. Постой, тебе уже несколько сотен лет, а ты переживаешь, что старый? Вообще, чё ломаешься-то, а? Это вообще так-то, блядь, не человечно, а? Вы же, блядь, не сёстры. Бля, малой, кому ты пиздишь, а? Видно ведь, а? У тебя уже встал. <звы> так, <звы> это ужасно. Сечка <Чиська> зомби. Стоп, <звы> стоп, <звы> Мама, ты Итана не видела? Его нигде нет. А ты кто Итана? такой Итан? Стоит посетить страну с позитивным настроем, Ямай. Ну чё, родной погнали нахуй! Так точно! Ё-моё, брат! Палку, палку давай, давай, бля! Стоять, бояться нахуй! Апу, бы на тебя блядь. Он был пошляком. Он и есть пошляк. Потому что он пошляк. Нет слов. Умаева, му, Синдаиру. Ну, не. Итак, выпускай его. Потенциал, который мы с Бензардом тебе увидели. Подними эту сферу к небу и взови к ним. К ним? Да. Сиськам, которые созданы для тебя. Мама! Мама! Мама! What? Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ки! <музыка> Чин! Печеньки! Стрелять-сколотить! Печеньки! Чинзэ! Брян не ноги! Чинзэ! Печеньки! Печеньки!